Приветствую вас, мои любимые! С вами Елена Дегурова, Содружество РК жителей и самый точный энерговибрационный прогноз на эту неделю для близнецов. В будние дни недели близнецы могут проявить просто чудеса работоспособности. Успешно идет профессиональная деятельность, вы сможете не только справиться с производственными планами, но и приобрести очень много новых полезных навыков. Другими, другим позитивным направлением может стать, ну, так это борьба с вредными привычками. Привносите в свою жизнь практику здорового образа жизни, и многое из этого закрепится у вас в повседневной жизни. То есть, если вы хотите начать худеть, бросить курить, Грызть ногти и другие вредные привычки – это неделя, это самое лучшее время, потому что будет это сделать намного легче, и это будет надолго и эффективно. Также хорошо посидеть на оздоровительной диете в тех случаях, когда у вас имеется, ну, например, проблема с лишним весом. Жировые запасы будут интенсивно сгорать, если вы будете сочетать диету с физическими нагрузками. Что касается личной жизни, то она отступает на этой неделе на второй план по значимости после работы. А в выходные дни возрастает вероятность неожиданных происшествий, ну, не самого приятного свойства. Посидите лучше дома. Не исключен ущерб вашим финансам или вашему здоровью. От участия в дружеских вечеринках. На этой неделе, особенно на выходных, лучше воздержаться. Дальше продолжим о любви для близнецов. Для влюбленных близнецов эта неделя благоприятна, но большинству представителей этого знака постоянно будет чего-то не хватать. Возможно, свободы. Вы будете заняты и не сможете уделять ну вот, достаточно времени своей личной жизни. А в конце недели поведение партнера станет более вызывающим, интригующим, изобретательным и иногда даже агрессивным. Вам станет труднее понимать чужие мотивы. И я рекомендую вам подождать с выражением симпатии при новых знакомствах, регистрации вот на сайтах знакомств или в брачных агентствах вот это не самая лучшая неделя для того чтобы начать знакомиться э, с людьми именно для создания отношений и конечно же карьеры и финансов а близнецы на этой неделе проявят э, свои лучшие профессиональные качества. Энергичный стиль работы в сочетании со стремлением к совершенству, вот это будет характерно для вас в течение всей недели. возможные изменения в графике работы или... Ну, может быть даже в составе коллектива, где вы работаете, либо в вашей фирме. А в случае кадровых перестановок перемены однозначно пойдут вам на пользу, и вы сможете еще больше повысить свою эффективность. Наиболее успешно – Поработают мастера в сервисных центрах по ремонту автомобилей и, ну, в принципе, все, что связано с любой техникой. Вы сможете быстро отыскать причину поломки, устранить ее. В целом, если говорить о близнецах, то финансовое положение на этой неделе улучшается. Поэтому мы вам желаем эффективной, изобильной, счастливой недели, дорогие близнецы. Если для вас полезно то, что мы делаем, Ставьте лайк, чтобы мы видели вашу реакцию, и если вы хотите, чтобы ваши друзья так же, как и вы всегда были в курсе самого точного энерговибрационного прогноза, делайте репост во все соцсети, так они увидят а, информацию и тоже начнут свой путь в сторону счастья. И, конечно же, чтобы в числе первых всегда получать информацию о выходе прогноза о выходе нового видео, рекомендаций, ответов на вопросы или прямого эфира подписывайтесь обязательно на наш канал, включайте колокольчик, чтобы получать оповещения и до новых встреч. Пока-пока, мои родные, с вами была Елена Дегурова Содружество отражества ирка жителей.